Добрый день. Мы, мы продолжаем разбор задач чемпионата России по, по спорту 2016 года. И сейчас третья задача первого тура. Возрастающее расстояние. В чем суть задачи? Надо заполнить кружки цифрами, ну, числами от 1 до n, так чтобы расстояние все время возрастали. Расстояние между кружками 1 и 2. Здесь так по горизонтали, маленькая 2 и 3 чуть больше, 3-4 еще больше, 3-5 еще больше. Как решать данную задачу? Ну, мы рассмотрим немножко больше пример, состоящий из восьми кружков. Ну, для начала нам придется вспомнить немножко школьную математику. Сейчас термин Пифагора. Какое минимальное расстояние между кружками возможно? Это два кружка, расстоя... находящиеся в соседних по сторонних клетках. Будем считать это расстояние равным единице. Какое следующее возможное расстояние? Это вот так по диагонали. Чему равно это расстояние? Если вспомнить Термин Пифагора – это корень из двух, то есть треугольник с катетами 1 и 1, то есть это корень из двух. Соответственно, можно записать, что вот это у нас было расстояние, это треугольник с катетами 0 и 1, это треугольник с катетами 1 и 1, 1, и 1 прямоугольный треугольник. Следующее расстояние – это, опять же, между вот такими клетками, то есть как это… Корень из 4, то есть 2, мы запишем как корень из 4, это, можно сказать, треугольник с катетами 0 и 2. Следующее расстояние, это вот, вот между такими клетками, ход, ходом коня. Это треугольник с катетами 1 и 2, и расстояние корень из 5. Еще больше расстояние вот так, на этой диагонали, между вот этими двумя клетками. Это у нас треугольник с, с катетами 2 и 2. И расстояние корень из 8. Следующее расстояние вот между такими клетками. Это у нас равно расстояние равно 3, то есть можно сказать, что на 0,3. Это корень из 9. Еще больше расстояние вот, вот такое. Это треугольник с катетами 1,3. Это будет корень из 10. Ну и еще больше расстояние, которое максимально для, для нашей картинки, это вот такое расстояние. Это треугольник с хаттами 2 и 3, и расстояние равняется корню из 13. Ну, кстати, что заметить, что следующее расстояние по, по увеличению не такое, не, не, не треугольник с хаттами 3,3. а на самом деле вот такое. Треугольник как бы в один ряд. То, что вот, вот, вот это расстояние равняется корню из 18, а вот это... Всего лишь корни из 16. Ну, для нашей задачи это не пригодится. Хотя рекомендую заранее дома еще перед чемпионатом составить такую табличку примерно. Всех возможных расстояний, чтобы не, не, не заниматься этим во время турнира. Соответственно, у нас получилось всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 различных расстояний. У нас кружки от 1 до 8, то есть нам нужно 7 расстояний из них. Соответственно, что это означает? Что для между кружками 7 и 8 может быть только либо это расстояние, либо это. Меньше расстояния быть не могут, потому что иначе она не хватит для меньших кружков. То есть между кружками 7,8 либо здесь, либо здесь. Аналогично между кружками 6 и 7 либо это, либо это расстояние. Между кружками 5 и 6 либо это, либо это. Ну и так далее. То есть между кружками 1 и 2 может быть это либо, либо это соседние по соседней клетки, либо по диагонали. Как решать задачу дальше, имея все эти выкладки? Ну, дальше мы просто можем, конечно, попытаться найти какие-то уникальные расстояния. Например, можно заметить, что расстояние корень из 8, 2 и 2, встречается у нас всего лишь один раз вот, вот здесь. Но, но оно может вообще не использовать в нашей задаче, потому что у нас любое из расстояний может быть пропущено. Можно проиграть планомерный поиск, но лучше все, начинать с, с больших расстояний. Давайте попробуем поставить восьмерку сюда. Что это означает? Что семерка должна быть либо на расстоянии, либо 2 корень из 13, либо корень 10. То есть, либо здесь, либо здесь семерка может быть. Других вариантов для семерки быть не может. Но попробуем поставить ее, скажем, сюда. Тогда так можно использовать расстояние вот это, для 7 и 8. Все остальные расстояния у нас пользуются по порядку. И для расстояния до шестерки, между 6 и 7, должно быть ровно корень 9, то есть 6 должна быть ровно здесь. Тогда 5 должна быть использовать вот это расстояние. Такого расстояния у нас от 6 нет. Значит, 7 сюда ставить нельзя. Попробуем поставить 7 в эту клетку. В этом случае для 6 у нас уже есть 3 варианта. Любая из, этих, любая из этих клеток. Ну попробуем рассмотреть опять же все. 6, здесь сюда. То для 5 у нас подходит вариант. Мы используем вот это расстояние, для 5 у нас может быть использовать любой из этих двух. В данном случае только вот этот. 5. Мы использовали вот это расстояние. Для четверки мы можем использовать любой из этих двух. Только вот этот. В этом случае для тройки у нас ни, ни, ничего не остается. Давайте возьмем вот это расстояние. Шестерку поставим пробуем сюда. Мы используем вот это Значение значит Следующее должно быть вот это. И опять же пятерку поставить некуда. Стоится третий вариант для шестерки. Теперь пятерку можно поставить должно быть вот одно из этих двух расстояний, и опять такого расстояния у нас нет. То есть мы попробовали семерку сюда поставить, сюда. Значит, восьмерка, семерка не, не здесь, и восьмерка не здесь. Следуем, пробуем использовать другую клетку, для восьмерки здесь. Но в этом случае у нас вот это расстояние вообще никак не используется. Семерка настолько нас только сюда. Та шестерка здесь. И для пятерки опять же у нас нет места. Это клетка для восьмерки не подходит. Используем, попробуем следующую клетку, восьмерка. Опять же для семерки мы можем использовать только вот это расстояние. Здесь будет 7. Здесь будет 6. И опять для пятерки мы должны хотим использовать два расстояния, корень из 8, и опять не куда поставить. Ну, сюда восьмерка, кстати, вообще не смысл, что для семерки не найдется места. Значит, мы попробуем поставить восьмерку сюда. Потому что для семерки у нас уже целых 3 места. Ну, попробуем начать, скажем, с этого. С Семерка сюда мы используем вот это расстояние. На следующее должно быть шестерка сюда. А следующая должна быть пятерка вот это Такого нет. Эта семерка нас не, не устроила. Сюда семерку поставим. В у нас есть для шестерки только вот это место. Мы используем вот эти два расстояния. И удача для пятерки наконец нашлось место. Следующая должна быть четверка. Вот с таким расстоянием. Корень из пяти. Но четверку поставить некуда. Ну что ж. Последнее место для семерки. В этом случае для шестерки у нас есть три варианта. Раз, два и три. Это вот эти два расстояния. Ну по порядочку. Если четверка сюда, то для пятерки опять же вот это мы не можем использовать. Если четверка сюда, то для пятерки можем использовать вот это расстояние. Для для четверки можем использовать вот это. Ну то мы используем для четверки вот это расстояние. То для тройки мы использовать вот это. И такого места нет. Ну что ж, осталось шестерка попробовать сюда. Мы используем это расстояние для пятерки можем использовать либо это, либо это. Ну давайте попробуем вот это взять. Пятерка. Тогда четверка у нас мы используем это расстояние, значит, четверг должен быть вот это используется, 1, 2, то есть вот сюда. Для тройки мы должны использовать вот это расстояние. Для двойки вот это. И лениться это. У нас, наконец-то, все сошлось. Вот решение задачи. Довольно долго, но все большая часть перебора можно делать в уме, не растягивая объяснение. тогда это будет гораздо быстрее. Удачи!